Автовладельцы знают, как сложно припарковать машину рядом с домом. Постоянный дефицит мест. Риэлторы рекомендуют просто купить паркинг и не делать себе головную боль. Но в чем могут быть сложности? Действующее законодательство знает. Отдельный объект гражданских прав машина места. Машина-место является частью здания, дома или сооружения. Оно предназначено для того, чтобы размещать или хранить автомобиль. Имеет оградительные элементы, стены или иные конструкции, а также представляет собой отдельную площадку, обозначенную разметкой. Границы машиноместа определены и отражены в системе общероссийского кадастрового учета. Рассмотрим ситуацию, покупая машину-место». Проблем с парковкой такого объекта не будет, если: первое, предмет договора купли-продажи машина-место; второе, в договоре прописан кадастровый номер машина-места; третье, в кадастровом паспорте указан вид объекта машина-место; четвертое, машина-место обозначена на техническом плане. Ситуация вторая: покупаем или продаем долю в общей собственности машина-место, совсем новый зверь. А значит, в договорах купли-продажи, как правило, мы столкнемся со старым обозначением «паркинг». Это доля в праве собственности на нежилое помещение. Помещение одно, а собственников много. Такая формулировка влечет за собой следующие возможные проблемы. Выбираем определенное место, но по факту можем получить совсем другое. Расположение парковочного места может быть принципиальным моментом для покупателя а также несогласие в рядах сособственников, что может повлечь за собой проблемы с использованием машиноместа. А еще оспаривание совершенной сделки по мотиву несоблюдения требований о праве преимущественной покупки. Это сегодня многие семьи имеют не одну машину и заинтересованы в приобретении нескольких парковочных мест. Остановимся на последней угрозе как наиболее неприятный. Владелец паркинга не освобожден от соблюдения правила праве преимущественной покупки. Это значит, что когда собственник решает продать свою долю, паркинг, он обязан сообщить всем собственникам о своем намерении и указать условия и стоимость. Важно! Документ, подтверждающий соблюдение данного правила, должен быть предоставлен в регистрирующий орган Росреестр. Если этого не сделать, то переход права на паркинг может быть не зарегистрирован. Проблема возникает, когда добросовестный продавец хочет выполнить положение закона, но не имеет ни малейшего представления о том, кто является его сособственником в помещении. Когда он получает расписку и видит правообладателей, возникает вопрос их местонахождения, куда же направлять соответствующие уведомления. Практика нашла выход в том, чтобы уведомления приходили по адресу нахождения помещений. Если у кого-то в правильное имущество есть доля, то можно предположить, что необходимая информация не пройдет мимо заботливого хозяина. Но такой подход не отвечает буквальным требованиям законодательства, а значит всегда остается угроза срыва сделки. Это необходимо учитывать и прописывать в договоре с третьим лицом. Отметим, что закон предусмотрел возможность этой публикации уведомления на официальном сайте Росреестра в случае, если у недвижимого имущества более 20 собственников. Это заменяет извещение в письменной форме о продаже доли паркинга, которым продавец информирует остальных участников общей собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу. При продаже жилых помещений это правило не работает. Перечисленные трудности продажи паркинга привели к закономерному желанию граждан превратить свои доли в праве собственности на нежилое помещение в машина-места. Но закон, как всегда, не прост. Допуская такую возможность, буквально практика превращений была убита требованием к данному процессу. Согласие всех участников в собственности на выделение места в натуре. Это фиксируется в отдельном документе, который подписывается всеми собственниками долей вправе на соответствующее помещение.